Гимон, там пельмешки без спешки, орешки, все дела, вообще, вот прям, вообще, полный фар. Майор Щербаков, вы арестованы. Люк, я домой пошел. Спокойной ночи. Давай, я тоже приберусь и спать лягу.